Алиса Соединить Америку Китай и Россию. Так, то какая страна? Я думаю, Россию, Валерчика. Так и тецма. Почему? Потому что так и я здесь нужен какое-то звание. Вот Испания и Китай. Испания, Китай. Россия, Америка и Китай. Как будет называться? Не знаю. Может быть Россия? Mm -mm. Почему? Может тогда Америка? Mm -mm. Может, Китай? Mm -mm. А Российская Федерация тебе нравится? Mm -mm. Нравится? Mm -mm. Так нравится или. Mm -mm. Нравится? Споешь песенку, которую ты поешь про Россию? Mm -mm. Россия! Россия! Насажана! Классно! Классно! Mm -hmm. Твой блог пойдет видео. А yeah. это видео от дня рождения вчерашнего. Ставьте лайк.